Добрый день! Разработка локальной сметы от нас требует особого внимания к затратам на материалы. Для этого в комплексе А0 большое внимание уделяется инструментам для их обработки. Сегодня мы познакомимся с инструментами для учета стоимости материалов, отсутствующих в сборниках ССЦ сметно-нормативной -но базы. Ранее в практике сметных расчетов мы широко использовали термин материалы по прайсу. Для ввода информации о таких материалах в ануле используется так называемая текстовая строка с типом материал. Методика 421 называет такие материалы не входящими в Федеральный реестр сметных нормативов. Согласно методике, цена такого материала должна определяться не по прайсу, а по результатам проведения конъюнктурного анализа рынка суть которого заключается в сборе, изучении и анализе информации о текущих ценах материалов от их производителей или поставщиков. Для ввода данных с результатами конъюнктурного анализа в комплексе a 0 используется также текстовая строка, но со специальным признаком конъюнктурный анализ. Мы их так и называем строки КА. При работе со строкой конъюнктурного анализа есть ряд особенностей, вытекающих из требований методики 421. Во-первых, для таких строк устанавливается обоснование или шифр по специальному формату. Он состоит из буквенного обозначения TC и пяти групп цифр, в которых указываются код группы КСР, к которой относится строительный ресурс, Код субъекта Российской Федерации, на территории которого находится производитель или поставщик ресурса. Далее следует ННН производителя или поставщика, дата документа с обоснованием цены и вариант учета затрат на перевозку в цене ресурса. Во-вторых, расчет локальной сметы должен быть выполнен в двух уровнях цен. Обладая информацией о цене материала только в текущем уровне, нам необходимо рассчитать его базисную цену. И третья особенность – стоимость материалов, отсутствующих в Федеральном реестре сметных нормативов, необходимо отобразить в концевике сметы отдельной строкой. А теперь познакомимся с тем, как эти особенности учесть при составлении локальной сметы. Вот рабочая смета. Здесь речь идет о монтаже системы отопления. В частности, о работах по установке трубопроводной арматуры. Единичная расценка определяет стоимость установки клапана, а стоимость самого клапана должна быть учтена отдельной строкой сметы. Проектными решениями определена установка двух ручных балансировочных клапанов Данфос. Цену такого клапана мы укажем в смете по результатам проведенного конъюнктурного анализа. Наиболее экономичный вариант приобретения данного устройства оказался у поставщика Техноинвест. Вот цена, которую требуется учесть в локальной смете. В цене учтена стоимость доставки материала поставщиком. И эта цена указана без НДС. Нам также потребуется ННН поставщика и регион Санкт-Петербург, где находится его представительство. Создаем текстовую строку. Конъюнктурный анализ. И заполняем поля в форме мастера создания строки КА. Наименование, единицы измерения, укажем объем и цену за единицу. Осталось заполнить поле обоснования. Сейчас в этом поле отображается шаблон. Это значит, что содержательную информацию следует вести по определенному образцу. Воспользуемся помощью мастера код группы КСР. С помощью механизма поиска введу ключевое слово. Вот результат поиска. Очевидно, нам подойдет вот эта группа. Выбираем. Обратите внимание, код раздела классификатора строительных ресурсов отобразился в шаблоне обоснования ресурса. Далее выбираем регион ИНН-поставщика введем вручную или скопируем из документа. Укажем дату документа. И, конечно же, вариант учета затрат на перевозку. Готово. Исходные строки с обобщенными ресурсами удалим. А строку Конъюнктурный анализ привяжем к строке работы. А теперь внимательно изучим информацию в строке локальной сметы. Строка автоматически введена в режиме справочник. И во вкладке ресурсы строки установлена текущая цена материала. Расчет локальной сметы выполняется базисно-индексным методом с применением индексов к элементам прямых затрат по видам объектов строительства. В настройках сметы был подключен пересчет с индексами из письма Минстроя. Поэтому к созданной нами строке автоматически подключен пересчет с индексом на материальные затраты. Однако в этой строке указанный индекс должен применяться для расчета базисной цены материала. Для этого изменим режим пересчета, операция разделить и применить индекс только к базовым итогам. Результат нашей работы представлен в итогах строки. Это основные итоги, а это автоматически сформированные базисные итоги. Обратите внимание на главную особенность. Для строки КА сформированы специальные итоги с названием материалы, отсутствующие в ФРСН одновременно и в базисных и в текущих ценах. Соответственно, формируются и аналогичные итоги в таблице итогов раздела и локальной сметы. В типовых концевиках для локальной сметы присутствует строка с названием «Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН». Очевидно, что эта строка концевика отображает значение итога номер 70. Отличить строки КА в тексте локальной сметы, казалось бы, очень просто – по обоснованию. Однако это не совсем так. В обычных текстовых строках можно ввести точно такой же текст, но для них не будет сформирован итог под номером 70. Для того, чтобы быстро и надежно определить строки К, в форму локальной сметы добавлен отдельный столбец, его следует только отобразить, вот так. Если строка относится к типу конъюнктурный анализ, в этом столбце будет установлен соответствующий признак. В выходной форме локальной сметы вот позиции со строкой конъюнктурного анализа. В графе 8 указана его текущая цена. В графе 10 стоимость на объем в базисном уровне цен. В графе 12 стоимость на объем в текущем уровне цен. В графе 11 отображается индекс, с помощью которого рассчитана базисная цена материала. Как вы помните, Работа мастера создания текстовой строки «Конъюнктурный анализ» предусматривает выбор информации из специальных таблиц, оглавление классификатора ресурсов, коды субъектов Российской Федерации, варианты учета перевозки в цене ресурса. В рассмотренном нами примере мы и воспользовались этой возможностью. Но такие таблицы должны быть установлены в системной базе данных, если их нет, то все поля мастера придется заполнять вручную. Обратите внимание, в системных данных находится раздел оглавления КСР», в котором установлена таблица с оглавлением классификатора строительных ресурсов. В разделе «Территории» находится таблица с кодами субъектов Российской Федерации для строк конъюнктурный анализ. Добавлен также раздел «Конъюнктурный анализ учет перевозки» Если вы обновили свой экземпляр А0 до версии 2.10, то для комфортной работы с мастером создания строк конъюнктурного анализа вам необходимо отдельно загрузить в базу данных все названные таблицы. Скачайте с сайта инфостроя соответствующий файл и загрузите его с помощью программы обновления. Обратите внимание, все указанные таблицы отмечены жирным шрифтом, это значит, что для них установлен признак использовать по умолчанию. Это очень важно. После загрузки таблиц в базу данных проверьте, установлен этот признак для каждой из таблиц. Для этого достаточно открыть таблицу и в заголовке установить соответствующий флажок по умолчанию. Подведу итог. Стоимость материалов не входящих в состав Федерального реестра сметных нормативов, в локальной смете учитывается в текущих ценах, определенных по результатам конъюнктурного анализа. Для этого А0 введет специальный тип строки – текстовая строка «Конъюнктурный анализ». С учетом того, что методикой 421 жестко определен формат обоснования такой строки, для ее формирования в А0 предусмотрен специальный мастер создания. Результат работы мастера – это строка локальной сметы, оформленная по установленным методикой правилам. Кроме того, с помощью мастера по строке данного типа автоматически формируются специальные итоги для учета затрат в стоимости сметы и оформления сметной документации.